бмп короче. Нас с батальона осталось человек 20. Ну. Вторые сутки уже не спим. Вообще отпу... не спим. Отпустили спим. на два часа хотя бы увидеться Покупа... с Покупаться и, короче, передать приветы, там, что мы да. живы, здоровы. Заебались парни. Ну, пока еще крепимся, да, братан, крепимся. Да пиздец, крепимся. Пацанов жалко, блядь. Пацанов до хера потеряли. Да хера, в до да хера. Нас в жопу кидают, в самую жопу. Такое ощущение, что дядька Вовка хочет, что нас всех порвали нахуй. Да не говори так. Нормально все. Будем живы. Всю самую жесть скину в телеграм, потому что угробовские твари сразу же будут блокировать. Сейчас поеду к семье, они не знают, что я... Сейчас поеду к сестре, они не знают, что я вернулся... На два часика хотя бы увидите. Сделаем небольшой сюрприз.